Джинес Глобал Атам Аленов идти. То есть очень многие люди, они принимают решение, куда же идти, действительно, чему нужно посетить следующие там 5, 10, 20, а может быть всю и даже жизнь. Мы не знаем, что будет дальше. И два месяца я был безработным. То есть два месяца меня попросили из компании, меня наказали на большую сумму не секрет, почему? Потому что я очень жестко выступил в адрес администрации, и это было связано с тем, что компания пошла вниз. Но когда она идет год вниз, вы терпите, два года, три года, конечно, вы взорваетесь. Я взорвался. Я, наверное, как многие азиаты, я человек вспыльчивый, но это хорошо. Когда я вспылю, все, потом я забываю, что было. Я вспылил, и меня наказали на 200 тысяч долларов. Нормально, да? Вспылил. Вот. И 60 дней после того, как я опубликовал на своем блоге, что я свободен, я ищу компанию сетевого маркетинга меня начали атаковать все подряд. Представляете, что такое вас атакуют каждый день? То есть каждый день вам идет какое-то бизнес-предложение. Что происходит человеку на третий день? Он говорит, наверное, надо остановиться. На пятый день? ему, ну, наверное, надо закончить уже все. Уже хорошие предложения пошли. На десятый он уже начинает торговаться. На двадцатый он поднимает план. Знаете, что произошло со мной? Я сказал, хорошо. Если я пойду туда, где мне хорошо заплатят на старте, что я скажу людям? Пойдут ли они туда? И тогда я сделал очень большой анализ. Я взял топ-100 компаний. И каждый день я начал выбрасывать одну, две, три, пять компаний по разным причинам, которые я хотел бы вам сегодня сказать. Вас будут атаковать все. Вас каждый день будут атаковать дистрибьюторы других компаний. И если вы очень внимательно послушаете, что я буду говорить, вы будете работать только с одной компанией давайте посмотрим, что происходит с людьми. Работает? Работает. Большая часть людей ищет, так называемый, святой грань индустрии. И первое, я не буду сейчас перечислять компании, я просто скажу, что есть четыре типа компаний, на которые нельзя обращать внимание. Первый тип это мошенники, у них нет продуктов. Они говорят, у нас жилищная программа. Сейчас будет очень грубо, я учил русский язык, я могу себе позволить такие вещи говорить. Жилищную программу я через гласные русского алфавита пишу так коротко: Жилищная программа сокращенно будет Ж. Это жилищная. Да, точка. Программа. В. Точка. Ну вот вместо гласных поставьте туда, Это жилищная программа. Я знаю, что в Казахстане очень много жилищных программ. На самом деле, это изъятие денег у одних и выдача денег другим. Это называется мошенничество. Это... Не, там нет продукта. И на что попадаются люди? Смотрите, сейчас вы ними Поднимите, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Например, у него есть квартира, он хочет... Шире больше квартир или хороший дом, поднимите, опустите. А кто хочет за счет других это поднимите? Честно, алчность такая, да? То есть, бесплатно же, да? Ну что же, давайте отбавим всех, ну да, и так далее. А кто хочет иметь, ну скажем, в разных странах квартиры и сдавать это в жилье в аренду? Ну, Классно, все, вы и попали. Почему? Потому что именно так говорят лидеры в жилищных программах. Таких компаний на самом деле много, это может быть туризм, это может быть дискаунтные скидки, это может быть а, а, компания, связанная, например, с бриллиантами, инвестициями или еще что-то. Это может быть даже какая-то криптовалюта. Очень многие сейчас вот побежали туда. Я не играю в эти игры. Мне очень многие говорят, а да, если бы ты туда пришел, ты бы заработал большие деньги. Я говорю, да. Но сколько людей мне нужно для этого обмануть, чтобы потом они меня склоняли по всем продежам? И я, когда мне говорят, у нас нету продукта, но у нас есть что-то, я сразу эти компании выбрасываю. Для меня они мошенники. Может быть, они даже зарегистрированы в системе ассоциации прямых продаж? Может быть. Сейчас в ассоциацию прямых продаж очень легко регистрируются. Внесу снос и все. Это уже потом разбирается, что финансовая пирамида, это уже потом, когда эта компания набирает обороты, ее закрывает. Если компания зарегистрирована в офшорной зоне, если компания не имеет продукта, если компания имеет всякого рода подувательские каких-то решений, где изъятие денег у одних и выдачи других в виде квартир, в виде автомобильных программ, в виде еще каких-то, я выбрасываю из своей головы. Почему? Все 21 год в МЛ, я создавал свой бренд не для того, чтобы его испортить за один день. Следующий тип компаний я тоже выбросил, но я бы не хотел, бы, чтобы вы их ругали. Это старая гвардия. Это Herbalife, Amway, Марикей, Ariflame, Nuskin, Shackley, Usana, Tapperware. Это хорошие компании. Но в них нужно было оказаться 20-30 лет тому назад. И, может быть, если бы 20-30 лет назад я оказался в этих компаниях, я сегодня бы не стоял на этой сцене. Почему? Оказавшись в таких компаниях, вы просто используете эту возможность. Следующие компании. Я работал в таких компаниях, и мы всегда идем за людьми. И я попал в одну из таких компаний. Это была российская компания «Вижен». Она до сих пор есть. Я не хочу ругать этой компания я а получил хороший опыт. Я заработал хорошие деньги, я стал членом клуба миллионера этой компании. Но только потом я понял, что такое флейт -лайнер. флейт лайн медленно растущий. И однажды мне повезло, я встретил человека, которого зовут гуру стоу-бизнеса, Рэнди Гейдж, и он мне сказал, почему нельзя работать в таких компаниях. Послушайте внимательно, я это выучил. Если компания, с которой вы сотрудничаете, идет вниз или очень медленно растет, какой бы вы ни были гений, рано или поздно вы примете скорость компании. Что это значит? Может быть, вы гений. У вас очень быстро растет сеть. Однажды, если компания идет вниз, вы пойдете вниз. Я никогда не придавал значения таким вещам. Почему? Мы все приходим в маркетинг как слепые и котят. И мы очень многие вещи не знаем. И как хорошо, что на пути встречаются люди, которые нам делают какие-то подсказки. Поэтому я выбросил все китайские, все европейские, все российские компании и большую часть американских компаний из своей головы, если они не растут в среднем на 30 и более процентов. Почему? Если компания не растет на 30 и более процентов, это флейфлайм. Это значит, что вы не сможете расти так быстро. Да, на старте вы можете пригласить большое количество людей. Да, на старте вы можете заработать большие деньги. Но сетевой маркетинг это не старт, это марафон. И если компания не растет, рано или поздно, даже при вашем взрыве, вы упадете на скорость компании. И мне говорят, надо думать хорошие же китайские компании есть и российские или еще что-то я говорю, да, они хорошие, но они все флейт Флейт-лайн прямая линия и в Америке таких компаний много, сейчас вот Алекс рассказывал о том, что мы имеем компанию которая входит, входит в клуб 100 миллионов, это очень важно если компания входит в клуб 100 это очень серьезная но есть маленькая ино, в клуб 100 может войти верболайф, а там минус 7% роста товарооборота. То есть почему? Потому что старая гвардия пошла на стабилизационную плату. Следующий тип компании это э, карабейники. У них очень низкая стоимость по продукту, очень низкий э, вход по стоимости, то есть там условно 5 долларов, 10 долларов. И вам кажется, что сейчас все придут. Это обман. Почему? Вас, вас покупает каким образом? Посмотрите, как дорого стоит Шанайс. Туда мало кто пойдет. Посмотрите, как дорого стоит Гербалайф. Там мало кто пойдет. Не, не, не. Гербалайф имеет 5 миллиардов. И люди идут туда. В при маленькой стоимости вам придется слишком много привлечь людей, чтобы создать денежный поток. И в карабейниках основная тенденция – это продавать, продавать, продавать, продавать. И даже на высокой позиции люди вынуждены продавать, чтобы создавать обороты. Вы устанете всегда это делать, потому что вас будут отвлекать люди из вашей команды благодаря которому вы будете иметь комиссион. Итак, я выбросил из топ-стоп. Как вы думаете, сколько компаний? 99. 99. Морикей плюс 11, минус 8 в итоге 3% плюс. То есть даже хорошая компания превратилась в свой твариф. Натура минус 25%. Тапорвер минус 15%. Мускин минус 29%. Амбитн Энерджи минус 8%. Арифлей минус 31%. Это значит, что если вы достигли какого-то уровня, вы уходите в стопы. То есть я не выбросил эти компании, потому что они плохие. Нет. Я их выбросил, потому что я не, не хочу уйти вот в этот стол. Я человек анализа, то есть я анализирую. И я понимаю, что мы э -э родились на этой планете, и мы проживем эту жизнь один раз, мы не проживем ее дважды. И когда мне говорят, а да, так, да", ну это же серьезная компания, я говорю, да. Да я не хочу продолжать с ними путь, потому что они пошли вниз. 83 компании я выбросил именно из-за минусоидов. Из-за того, что они идут на минус, из-за того, что они не растут. 83 компании. Это 100, 100 лучших компаний сетевого маркетинга. Каждая компания достойна для того, чтобы жить. Но не со мной. Не со мной. Мне не попутись с такими компаниями, потому что я хочу зарабатывать деньги. Кто хочет зарабатывать деньги? Вы понимаете теперь, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы меня услышали. Почему? Потому что рано или поздно про нас тоже так будут говорить. Но когда это будет? Когда вы будете такими людьми, которые будете стоять на топ-сцене и говорить, когда-то мне было очень плохо. Но я принял решение прийти в растущую компанию и сделать остаточный доход. Именно так говорят лидеры, которые пришли 20-30 лет назад в эти компании и на сегодня плачут на сцене и говорят: вы пройдите 20-30 лет и вы сделаете такой же бизнес. Не сделайте. Ну слушай, проверь. Кто знает Новик по димитру? До свидания. Кто знает Термалак по димитру? Все ясно. Кто знает Морикей по димитру? Неужели, они здесь тоже есть. Кто знает аргент, вы не руку. Видите, что происходит? Вы попытаетесь сделать бизнес, но уже все узнали и услышали об этом без вас. И для того, чтобы вам сделать усилия в этих компаниях, вам придется найти тех, кто не слышал, но их очень мало. А это все равно, что работает лопаточкой, вместо того, когда есть правда. И найти сетевую компанию оказалось очень трудно. Я думал, что так будет легко. Меня так будет, как классно, мне делают предложения. Но оказалось не так легко. И дальше а, я взял клуб 100 миллионов, о котором говорил Алекс, выписал все компании. Там оказалось всего 6. И начал эти 6 сравнивать со остальными со всеми. То есть берешь вот так, на весы ставишь, и начинаешь так. Понятно, это лучше. Выбросить, это лучше. Какие принципы? Первый принцип, куда идут денежные потоки. Фраза. А так, вы согласны, что денежные потоки идут в жилищные программы? Все же хотят? Я говорю, я не согласен. Почему? Есть международный сайт Ассоциации привык продаж. Для того, чтобы вы записали W. W. Бы, в Дальше, w. Дальше World, Federal Federation, Dari Dell, D, Sales Association, Org. Это сайт ассоциации прямой продаж. Деньги, деньги Куда идут денежные потоки? А денежные потоки в двух индустриях. Одна индустрия это красоты, другая индустрия это здоровье. Вот и все. Поэтому, когда вам говорят, что идут деньги в жилищные программы, давайте ответим на это, олигархи. Деньги идут в инвестиции, давайте ответим. Ну зачем мне вешать вот сюда вот постоянно что-то? Не надо мне вешать что-то вот сюда. Это со мной это не работает. Я человек анализа. Вот что работает. Вот куда идут денежные потоки. Возьмем, для примера, например, Российскую Федерацию. В России еще круче. 61% — это косметика. Из 4 миллиардов, которые крутятся в индустрии MLM, 3 миллиарда — это косметика. И мне говорят, «Ата, да, ты мужчина, почему ты пошел в компанию, где есть косметика?» Ну, я имел в виду «Люминез» и «Эйджелес». Я говорю, там денежные потоки. Надо идти там, где денежные потоки. Какая разница, какого вы пола? Надо идти там, где денежные потоки. То есть часть людей задают такое. Денежные потоки в комбите, в Возьмите Арифлейм. Арифлейм в свое время занимал второе место, бывший Советский Союз Совет занимал второе место в Арифлейме по товарообороту. 600 вперед первое место занимала Бразилия. Из двух миллиардов товарооборот Арифлейм... 600 миллионов давал нашим, нашим вот 15 бывших советских республик. Там денежные потоки. Но надо было оказаться 20 с лишним лет назад и воспользоваться этой возможностью. Я упустил эту возможность. Я был в тот момент, когда они открывались. Но я не понимал. Я сказал, косметика, я мужчина не пойду. Это обывательское решение. Мы же не знаем, где деньги. Нас никто этому не обучает. Теперь я стал немножко умнее, я смотрю на цифры, куда идут денежные потоки. Вот и все. Следующий момент. Для того, чтобы понять, куда идут денежные потоки, достаточно зайти и набрать индустрию wellness. Что она из себя представляет? Ой -ой. Она на сегодня из себя представляет почти где-то... 700 миллиардов долларов крутится в индустрию Wells. Не верю! Заходим в интернет, набираем Пауэлл Зенкьюзер. Это человек, экономический предсказатель, автор 8 книг, две из которых используют многие люди из сетевых кампаний. Одна называется The Wellness Revolution, где он говорит о том, что денежные потоки идут в индустрию в потому что 30% населения земного шара это люди в Бэйдбом. Это люди, которые родились в период 1946-1966 -го, -го годов. В следующей книге The Next Trillion", он пишет следующую фразу. Если вы знаете, чего нужно людям Baby Бума, вы богатый человек. Чего нужно людям Baby бэйдбом? Boom? Людям Baby Boom нужно здоровье, красота, внешний вид, внутреннее задержание, чтобы меньше болели, мы не хотим болеть, стареть умирать. Вот что нужно людям Именно по этой причине на сегодня все компании, которые занимаются индустрией красоты и здоровья, дают денежные потоки. Именно поэтому на сегодня Жанес является миллиардной компанией, потому что они знают, куда пошли. Они пришли в самую лучшую нишу, где крутятся основные денежные потоки. Более 60 процентов товарооборота всей индустрии это индустрии красоты и индустрии здоровья более 60 процентов всей индустрии сетевого маркетинга и посмотрим что предлагает компания ЖАЛИ если мы берем а, косметическую линию то в косметической линии на сегодня крутятся основные денежные потоки в индустрии МОДЭ далее берем индустрию wellness, это вот резерв Uh, Finiti и IMP. Что мы видим? Крутится примерно где-то 29% всей индустрии. Берем Zenbody. Zenbody это продукция, которая направлена на похудение. Смотрим, что сделал Гербалайт. Гербалайт сделал 5 миллиардов оборотов. То есть это тоже индустрия, в которой крутятся большие деньги. Я взял только одну, ага, на самом деле гораздо больше. И если э, разобраться, что из себя представляет ЖАНС в этом плане, я не буду сейчас говорить про Нобелевские премии, которые связаны с продукцией, или еще что-то. Я сделал анализ чисто цифр. То есть возьмем, например, э, стоимость э, продукции, которая называется цифр. 86 долларов. Анализируем рынок. Ланком, Диор, крупные компании. В 3-4 раза цена больше. А результат какой? Какой результат? А результат у продукции Жанес лучше, чем у этих компаний. Почему? Все очень просто. Потому что это разработана продукция на основании самых последних достижений в области, значит, именно связаны со здоровьем, со стволовыми клетками, и связаны это с факторами роста и так далее. Вот почему. Когда мы делаем анализ, мы совершенно по-другому относимся к бизнесу. Большинство людей, они не делают этого анализа, они тупо идут просто на ура, вот нам предложили, ура, мы вперед, мы первые. Не-не-не, в эти игры не надо играть. Когда вы играете в игры «Ура!» вы первые, вы проиграли. Почему? Это ненадолго. Если вы хотите создать остаточный доход, нужно найти компанию, с которой можно это сделать. Почему? Вы не можете это сделать быстро. Это бизнес от человека к человеку. И у вас может быть первый месяц, даже при том, что вы скоростной, скажем, 5-10 человек. Второй месяц это может быть 20-30. И тогда, когда уже вы идете на пик, а компания должна уйти. И вы что делаете? Разочарованы и ухудет. Вот и все. И что нужно делать? Нужно смотреть. Берем э, продукцию Wellness. Что делает Жанесс? Я сейчас не буду говорить. Вот тут факторы Волска. Хромастового комплекса. Теломеры. Это очень сложная тема. Жанесс выбрал нишу, которая подходит для людей Бэйген. Чего хотят люди Бэйми Они хотят чуть-чуть прожить дольше. Все. Заходим в интернет, смотрим, что делают миллиардеры мира. Миллиардеры мира вкладывают большие деньги для того, чтобы найти какой-то эликсир для продления жизни. Вот что ищут люди. Сейчас зададим вопрос сам. Кто хочет жить, жить больше, чем сто лет поднимите руку? Что вы говорите? Как интересно. Оказывается, вы тоже думаете, как миллионеры и миллиардеры. То есть все люди хотят так жить. Поэтому то, что нашел Жанес, это самая лучшая ниша на сегодня для всего человечества. И когда вы анализируете, когда вы хотите сделать денежные потоки, надо понимать, куда, в какую нишу вы идете, чтобы создать эти денежные потоки. Какова будет реакция людей, когда вы будете им это преподносить. Следующий момент это научное открытие, связанное с Нобелевскими премием. Сколько у меня минут? Пять минут. Ну хорошо, я постараюсь уложиться. Это очень важно. Мне задают иногда вопрос. Ну ваш же продукт не получил Нобелевскую премию? Мальчики и девочки, не надо задавать такие мне вопросы. Продукты никогда не получат Нобелевскую премию. Нобелевскую премию получают всегда люди. Но зачем вы задаете глупый вопрос? Джан Папа номинирован на Нобелевскую премию с продуктами АЭМПМ, но это не АЭМПМ номинирован на Нобелевскую премию, а Винсент Джан Папа номинирован. То есть не надо меня заводить в заблуждение, вас будут заводить в заблуждение. Почему? Люди всегда привыкли переворачивать все. Зачем они это делают? Они хотят проверить, насколько вы верите в то, что вы делаете. Вот что они хотят. Если у вас невозможно отнять веру, тогда вы можете сделать большой бизнес. А вас всегда будут провоцировать, чтобы отнять у вас веру. И чтобы ее не отняли, надо просто правильно стесняться. Не можете? Окей, по оплайну вверх. Кто у вас там вверху? Алло, добрый день, нам задали такой вопрос, я не знаю, как ответить. Не надо бояться. Заходите, выходите на свой оплайн, они а ответят самому лидерский состав, который говорит на русском языке, уже знает все эти ответы на все эти провокационные вопросы. Далее, если мы возьмем великие высказывания великих людей, например, Стив Джобс или Петер Грункер, это основоположник маркетинга, мы заметим такую вещь. Инновации приносят денежный поток. Люди, которые ничего не разбираются в инновации, они не разбираются в бизнесе. Именно и на нации дают денежный поток. Большая часть людей сопротивляется. История с Nokia. Nokia была продана компании Microsoft. Почему? Сопротивление. Они не захотели принимать сенсорный экран. Компания Kodak была названа в 2012 году банкротной, потому что сами создали цифровой фотоаппарат и продали лицензии на цифровые фотоаппараты. Они не хотели принять инновации. САД, представьте, сами себя умеют. То есть администрация компании кодов сами себя умеют. Инновация это то, что двигает бизнес. Какова инновация Жанесси? Очень простая. В чем фишка Жанесси? Жанесси работает с продукцией, которая на клеточном уровне продляет жизнь клетки. Вот в этом инновация компании ЖАКС. Это связано и с факторами роста да, по косметике, это связано и с продуктами такими как Finity Reserve и IFP. Это продление жизни клетки. Если я сейчас буду заходить туда глубже, это будет лекция по продукту. Я не хочу этого делать. Почему мы должны быть очень просты, когда мы объясняем, что такое бизнес? Чем вы проще? Чем легче люди принимают решения. И посмотрим, что произошло. Вот, Алекс сказал, я люблю графику. А я их обожаю. Я когда увидел Роскомпании, я сказал, супер. Да, кстати, мне сделали бизнес предложение в 2009 году. Знаете, почему я не пошел? Сетевик не принимает решения, если компании не 5 лет. Потому что за 5 лет можно понять, можно ли идти туда или нет. Пять лет я наблюдал за компанией Jeanette. Пять! Вы мне скажете, вот, ура! Да? Нет. Я должен был убедиться точно, что эта компания действительно постоянно удваивает свои обороты и так далее. Я не могу принять решение просто так. И я, как нормальный сетевик, все пять лет наблюдал за этой компанией. Почему? А там работает человек, который а, меня хорошо знает, его, Вилли, а, его зовут Вилли Мадзон. Мы с ним работали в одной компании, потом в другую компанию. Мы все время так, вместе. То я уйду, он потом за мной, потом то он уйдет, я за ним. И когда я пришел, он мне говорит, я же с тобой говорил это 5 лет назад, ты что не понимаешь? Я говорю, Вилли, ты же знаешь, сетевик не пойдет просто так, куда-то. Ему нужно посмотреть. Когда я увидел этот рост товарооборота, я сказал, мне это нравится. Когда я увидел, что более 120 стран, а на сегодня 125, мне это нравится. Почему? Мы можем с вами влиять на мировой рынок. Люди из Казахстана живут в разных странах мира на сегодня. И вы можете предлагать этот бизнес везде. Но если даже не из Казахстана вы владеете русским языком. Русских, слава богу, язык по всему миру, везде вы можете найти. То есть отличительная черта русских, как найти их на улице, это пакет. У кого есть пакет? Поднимите руку, вот, здесь. Вот это чистые русские, есть, они все время ходят с пакетом. Если вы в магазине нашли человека с пакетом, это наш. Вот сразу можете приходить и сделать голодный контакт с рубежом. Следующий момент это заработки. И очень важно, сколько людей зарабатывает денег. Посмотрим. Мы имеем 10 миллиардов, но количество людей, которые зарабатывают от 100 тысяч долларов в ЖАНС выше. Мы же приходим зарабатывать деньги. Гербалайк имеет 5 миллиардов, но количество людей, которые зарабатывают от 100 тысяч долларов и выше в Жанес, больше. Тут цифра 150, на это не смотрите, это уже устарело. Почему? На сегодня уже больше 200 даймонов. Дайминг в компании – это люди, которые зарабатывают большие деньги. Если вы хотите эту цифру поправить, напишите 200. То есть каждый день меняются цифры, и я уже не успеваю дефай отменить. Более 200 человек на сегодня в компании Жанес, мне отметку 100 тысяч долларов. Знаете, как я обсуждаю? Если один – это либо гений, либо кукла, из которого сделали э, человека, который зарабатывает 100 тысяч. Два – это два гения для Google. Три – это хороший друг этих денег. Четыре – возможно, пошла дубликация. Шесть – суперкомпаний. Десять – такое не бывает. Двести – это нереально. Это нереально. Мы все приходим в Севернадь в надежде, что мы заработаем деньги. Представьте, двести человек в Орландо, которые приедут уже перешагнули то, что люди мечтают зарабатывать в этой индустрии. 100 тысяч долларов в месяц. Я не говорю про людей, которые перешагнули отметку Берем. Ну, нельзя со такие вещи говорить. Это есть такие люди в компании. Но я скажу про человека, который, с которым я недавно общался, его зовут Линдер. Когда он сказал, что он заработал в неделю 174 тысячи долларов, я сказал, боже мой. Но он сказал, я не первый, я не второй, даже не третий. Я говорю, какой? Он говорит, я шестой в компании. То есть шестой человек в компании зарабатывает 174 тысячи в неделю. Шок! Когда в других компаниях всего 6 перешагнули 100 тысяч в месяц. Шок! И убивает убивают все миллионеры. Есть человек, которого зовут Роберт Киосаки. Роберт Киосаки сказал, если меня вернут на 20-30 лет назад, единственное, что бы я поменял, это своих учителей. Если миллионеры куда-то бегут, туда, туда нужно бежать. Но какой миллионер бросит свою карту? Ладно, наверное, мы там терминируем. А что там едут? Вот тут вот в верхнем правом углу есть женщина, ее зовут Павла. 40 лет в индустрии. Она что, просто так куда то прыгнула? Ее знает не только Америка, ее знает весь мир. Я с ней случайно познакомился на улице в городе, который называется Рим. Я шел э, по магазинам, мы с женой делали шотом, и идем, А я ее видел на сцене. Я подошел и говорю, здравствуйте по-английски. Вы вчера выступали. А сколько лет вымолвали? Вы, вы, вы, вы? Более 40 лет. Представляете? То есть, и этот человек на очень высоком уровне. Она не может просто так принять какое-то решение. Масса миллионеров, которые пришли, я не буду перечислять ее фамилии. Каждый человек — это целая история. И тоже самое касается наград. Алекс сегодня говорил о том, что компания получила 10, 10, 12 наград. Нет. Компания получила... 127 наград за последние два года. Он просто говорит, за последний месяц. Вы должны понимать, 127 наград за последние два года. Это очень серьезная компания. Во всех журналах, газетах говорится о компании. И что мы на сегодня представляем? Мы на сегодня представляем компанию, которая имеет большое количество долларов миллионеров, которая имеет продукцию, основанную на Нобелевских премиях который на сегодня номер один по росту товарооборота, который на сегодня номер один по количеству людей, которые зарабатывают 100 тысяч долларов, который сегодня номер один, как самая лучшая быстро растущая компания. Не номер два, номер один. Смотрите, номер один, номер один, номер один. Которая на сегодня имеет всего лишь шесть доходов в маркетинг-плане, но это самый высокодоходный маркетинг. Вчера, я разговаривал с людьми, подошла женщина и говорит, что я ненавижу Динар. Я говорю, а кто вам сказал, что Жанес это Динар? Жанес это гибрид. В, в нем есть и классика, есть и Динар, есть и Матрица. Если кто-то не знает, есть и ступени. Это гибрид из четырех маркетингов. -маркет. То есть... Э э э это маркетинг-план, который взял из четырех маркетинг-планов самый лучший момент. И не надо говорить, что это бинар. На сегодня большая часть компаний работает с гибридными маркетинг планами. Почему? Потому что бинарные очень быстро рушатся, а классика не дают денежный поток. Поэтому большая часть компаний начали делать гибридные маркетинги для того, чтобы создать денежный поток, чтобы люди не уходили. И Джанес сегодня создал самый актуальный а, маркетинг, где очень лояльный маркетинг, где даже можно выкупить свою квалификацию с Афира на 6 месяцев. Не имея ни одного дистрибьютора можно выкупить эту квалификацию. Это очень лояльный маркетинг. И что бы я хотел вам сказать. Мы всегда принимаем какие-то решения. Мы всегда думаем, что наше решение самое лучшее. Но оно может быть ошибочное. Я не хочу, чтобы те люди, которые пришли в первый раз, на сегодня сказали, все, ясно, я принимаю решение. Нет. Найдите лучшую компанию, с которой вы можете сказать номер один по росту, номер один по количеству людей, номер один, и тогда люди пойдут за вами. Но на сегодня имя этой компании Шанес Глобал. Спасибо всем.